Эксклюзивная для эксклюзивных. Здравствуйте, чем могу помочь? Меня интересует особая услуга. Конечно. Раз в день к вам будет подходить незнакомый человек на улице и целовать вас в задницу. Вам это подходит? В какое время это будет происходить? Мы можем выбрать удобный промежуток, первая или вторая половина дня. В первой половине дня я вижусь с партнерами, во второй с девушками. Давайте вторую. Конечно. Давайте определимся с критериями целующего. Пол, внешность, возраст, особые условия. Можем предоставить карлика, эм, африканца, или это совсем новая услуга, даже близнецов. Нет, давайте что-то более традиционное. Белый мужчина, презентабельного вида, лет 30, и чтобы был выше меня. Мужчина. А, значит, опцию помада на брючине мы убираем. Нет, я человек широкий взглядов. Можно раз в месяц, не чаще. Толерантность. Должен ли целующий производить дополнительные действия? Падать на колени, говорить что-то особенное. Есть опции «Благодарность», «Раболепие», «Фанатичная любовь» или «Кумир». Нет, «Кумир» это не для меня. Давайте «Благодарность» и иногда «Раболепие». Мы подберем удачные формулировки. Что-нибудь еще? Фотофиксация для Инстаграма? Нет, я предпочитаю не красоваться лишний раз. Ваша скромность достойна восхищения. Осталась последняя деталь – за что целующий будет вас благодарить? Какое-то особенное событие, достижение, проект, спасенная жизнь, крупное пожертвование, научное открытие? А это обязательно? Ну, конечно, нет. Все-таки на дворе 21 век, не нужно делать чего-то выдающегося, чтобы вас регулярно целовали в задницу. Документы для подписи и реквизиты на оплату мы пришлем вам на электронную почту. Хорошего дня!